Перед началом этого ролика хочу передать пламенный привет братвествича, кто смотрит мои стримы, и если ты хочешь попасть на стримы, а возможно прямо сейчас проходит стрим, но скорее всего он будет завтра, в описании ссылочка на твич, подписывайся и мы с тобой увидимся, я думаю в пятницу, да, в пятницу будет стрим, заходи, короче, подписывайся, увидимся, желаю приятного просмотра, погнали! всех вас категорически, дорогие друзья, дорогие дамы и господа, дорогие подписчики данного канала, дорогие олды и олдочки, всем привет, это Человек gg дроп 50 тысяч. Напомню, кстати, что так же, как и я, можешь открывать кейс, если тебе что-то годное с барабана бонусов выпадет, потому что ты можешь прокрутить этот барабан два раза, ибо по промокоду, который будет в прикрепленном комментарии, тебе дается халявная прокрутка барабана, и также это плюс 20% к депу. 50 тысяч рублей. Но перед тем, как начать открывать дорогие кейсы, я выполню просьбу подписчика с твича, он попросил открыть этот кейс, я сказал, типа, вот, да, короче, до того, как записать gg-drop, у меня был стрим, и спрашиваю, Че будешь записывать? Я говорю, гагодроп. И подписчик такой, откроет этот кейс. Я открыл, все, надеюсь, ты рад сидишь и такой, ой, я просил. В общем, пожалуйста, по запросам подписчиков с твича. В общем, сегодня не сувенирные кейсы, не за 100 тысяч рублей, как часто выходят ролики на моем канале. Сегодня я хочу проверить вот этот кейс под названием фарма ножа и посмотреть, насколько это действительно фарм. Блин, вот мне ВК спамят во время того, как я записываю ролик. Огромное вам спасибо. Вот реально, ребят, ну, у меня открыта личка ВК, и каждый, любой абсолютно человек может написать. Не факт, что я посмотрю, я, знаешь, ну, когда есть время, когда есть желание пообщаться с подписчиками, потому что все-таки у меня есть личная жизнь, и от Ютуба тоже хочется отдыхать. Блин, я могу ответить, и огромная просьба. Личка открыта, пожалуйста, не нужно мне спамить. И если вы просто хотите спросить, как у меня дела, когда выйдет ближайший ролик. Я вот здесь все отвечу. Как дела? Можете спросить на стриме на твиче? Я сейчас стримлю. А ролики у меня выходят день через день или даже каждый день. Вот реально приходят такие сообщения. Ребят, если вам скучно, зайдите ко мне на стрим, пообщаемся. Ну, просто в ВК, помимо того, чтобы пообщаться с подписчиками, помимо того, чтобы ответить на какие-то вопросы по рекламе, интересные предложения. Ну, блин, реально есть личная жизнь. И вот даже, когда элементарно записываешь ролик, приходят спам, ребят, ну, не надо. Тем временем, фарм ножа не выдал нам ни один кейс. Это, как-то не особо радует. Кстати, открываем мы за раз 40 кейсов. Вот была бы, знаешь, возможность открытия 100 кейсов за раз, потому что по 40 это мало, и это стоит всего 240 рублей. И, в общем, 40 кейсов за раз это мало. Я реально, типа, хочу сделать ролик по ножевому кейсу, но, ну именно по фарму ножа, но, блин, это очень мало кейсов 40 за раз. А можно это смешать, знаешь, добавить ноточку именно ножевого кейса. Я думаю, это будет в тему, типа, фарм ножа и ножевой кейс, и все будет гуд. Но еще немного откроем, блин, вот реально, ребят, GG дроп одмины, добавьте, пожалуйста, возможность открытия тысячи хотя бы, или, ну, тысячи, ладно, я что-то уже перегнул, 100 кейсов за один раз, это будет очень круто, потому что фарм-ножа, 240 рублей, ну, это все хорошо, но этого мало. Ну, типа, блин, нужно добавлять больше Больше возможностей Все, я на начинаю тупить после стрима Нужно добавлять возможность открытия Больших количества кейсов, чем 40 Ибо фарм это, ну, это прикольно Но это очень, так, нам нужно что там выпало Не, показалось, но это очень геморно Реально, это очень-очень геморройно Так, мы же открываем еще 40 кейсов И я думаю, что мы сейчас сделаем следующим образом Как минимум купим пули Вот здесь, потому что это бесплатные кейсы Я забыл, вот бесплатные кейсы на гагадропе Это прикольная тема, типа, честно скажу выдают они по мелочи. Ну реально они выдают не так круто, потому что ну 9-9 тысяч, ладно. Этот кейс по факту от 10 тысяч депозита, но выдает он не так, как хотелось бы. Но что-то необычно и хорошо. Тем временем на балансе 72 тысячи рублей. Ну и у нас же сегодня проверка ножевых кейсов, поэтому ну 5 ножей это нет. Это не то, давай по одному покрутим. Ультрафиолет кстати, неплохо. Я думал он дешевле будет стоить, надо фаст открыть и отключить. Хотел сделать проверку фарм ножа, но вот, блин, я не знаю, сейчас бы не зависнуть на ножевом кейсе, иначе это получится проверка ножевого кейса. Ну, вы знаете, что я люблю вот так вот мешать кейсы, да, сначала сказал одно, но по факту другое. Но это проверка в любом случае ножевого кейса, и даже если мы сейчас зависнем на вот этих ножевых кейсах, то... В тему ролика это будет входить, ибо все-таки там фарм ножа, тут ножевой кейс. Фактически можно сказать, что это плюс-минус одно и то же, наверное. Ну, типа, что там ножи, что тут ножи. Но тут ножи как-то особо не радуют. Почему-то три кейса давай. Нам нужен окуп. Нормальный, хоть один хороший нож. Кстати, автотроника неплохо, мраморный, говорит, неплохо. Ну и в целом норм. 41 тысяча рублей немного бэкнули, и э, на том спасибо. Нужен какой-то крутой кероч, кого, ибо типа, они дорогие. В остальном, бля, пролетела автотроника... Ну типа хз. Если у нас начнутся заканчиваться деньги, то мы уже да. Вынуждены будем пойти на фарм ножа. Ну... <пух> ну давай еще два кейса откроем. Просто в надежде на то, что деньги у нас бэкнутся на наш баланс аккаунта человека YouTube. Будет круто. керыч, кстати. 14 тысяч, 28 тысяч и 36 на балике. Вот сейчас, блин, прият. Человек в топ пользователях. хай, как это круто. Кстати, есть взрывной кейс. 5 кейсов, 16 тысяч. Мы его крутили на предыдущем видосе, и мне он на самом деле понравился. 6 тысяч калаш раз, э так, 3000. Кстати, а почему так дорого? М-ка. нет. Неплохо. В принципе, 14к с тем учетом, что потратили 16. Ну, ладно, сойдет. Все-таки вернемся к фарму ножа, потому что с фарма ножа нож выбить хочется. Ой, я случайно выставил обычное открытие. Но открытие вот тут плавненькие. Плавненькие, не быстрые И мне лично это не особо приятно лицезреть, потому что хочется скипнуть. А кнопки попробовать еще раз. Да, тут она есть. Короче, фигачим фастом. Вот было бы, знаешь, типа как в слотах, как в казике, типа, нажимаешь пробел, и у тебя скипается. Было бы удобно. Но по поводу кейса фарма-ножа, блин, ребят, добавьте пожалуйста, все-таки, возможность открытия большего количества кейсов. Потому что по 40 кейсов откровенно мало. Сейчас нужно больше. Ну, то есть, чтобы, типа, 100 кейсов, сколько стоит 10? 60. 1 кейс, 6 рублей. Ну, 100 кейсов, это 600. М -м -м, можно даже добавить, если это возможно, 1000. Вот это будет классно. Типа, 6000, и это будет реально прикольно. Крутой фармовый кейс. 40 мало. Тем временем ножи почему-то нам не дропаются. Я знаю откуда точно нам дропнутся ножи и куда надо сваливать, когда не дропаются ножи на фарме. Тут все логично, нужно сваливать на ножевой кейс. Фаст открытие выбираем, ибо все-таки кейс не дешевый. И выпадает бродяга, и бля... Но сейчас, видимо, придется он ли фарм ножа крутить, потому что на ножевой кейс денег у нас ну маловато. Кровавая паутина кстати вкусно. Она а 20 или 15 тысяч стоит, сколько, двадцатку? 17 тысяч, нормально Небольшой окуп, но хотелось бы чего-то большего, чем просто муравей Вот, кстати, М9, кровавая паутина, симпатичный, красивый, прекрасный нож Но ну, это 15 или 12 тысяч он стоит, он же нам дропался 7,12 сколько? 8 тысяч рублей. Бля, я ни разу не попала. А вот раньше, когда открывали кейсы, что-то постоянно попадал в ценники скинов. Сейчас же с этим какая-то трабла. Легенды, какой же красивый нож. Но нам выпадает бовый ультрафиалет. Давай фастиком долбанем. Гагадроп. Но нужен какой-то крутой нож, бля. Ну давай. Давай с фарма сейчас нож, пожалуйста. Раньше, вот, кстати, здесь был фарм Dragon Лора, типа, ГГ э, Вой, ГГ Лор. По-моему, такие кейсы тут были. Я хотел записать ролик, захожу, их нет. И я такой, блин. Вот, если подобные кейсы понравятся, я думаю, вам будет интересно посмотреть открытие. Особенно по 5 штук, 10 тысяч за раз. Ну, и интересный ролик. Вот, ждем, пока добавят что-то подобное. И я думаю, блин, круто бы было сделать серию. Типа, после фарма Ножа такие ролики бы реально зашли. Там обычно три кейса. Это ГГ Вой, э, ГГ Медуза, ГГ Лор... Ну, еще бы добавили что-то по типу ГГЗМ и так далее, можно было бы такую классную серию записать. Но самое интересное все-таки это ГГВОЙ и ГГДЛ. ГГДЛ. Бля, звучит так как. Но на самом деле хочется. Очень хочется, потому что подобных роликов на моем канале нет, не было, и я хочу, чтобы они были. С деньгами проблема, поэтому я хочу пойти в магический кейс и пооткрывать фастом. Дмитрий, интересно, сейчас появится. А Дмитрий нам больше не спамит. Что нам выпало тем временем? 4 как, кстати. Водная терраса. На первом открытии по мноизике мы открывали. Там эта терраса еще 200 рублей стоила. Это было 300 лет тому назад. Но, тем не менее, блин, это, это такая ностальжи. 400 рублей. Мне интересно, нам на баланс ничего не упало? Нет. Но. У нас, наверное, мог, могли появиться фрикейсы, потому что с этих кейсов еще иногда фрикейсы дропаются. Было ли такое или нет? Так, фрикейсов я пока не вижу. Нет. Фрикейсов, к сожалению, не появилось. Блин, это, это плохо. Такой глобальный слив и, и нет кэшбэка. В следующем видосе хочется сделать балик 100 тысяч рублей и все-таки пооткрывать уже сувенирные кейсы. Потому что, ну, на аккаунте солидный минус. И нужно как-то с этого выходить. от это Откуда? Керыч, который мы не продали или который мне интересно был? уверен, что не продать? Да. 27 тысяч рублей на балансе. Ну, слушай. А давай-ка попробуем апгрейдами. Мы неплохо слили, поэтому... Попробуем чисто риск. Сыграем волы. Ну на живых кейсов мы сегодня открыли достаточно. Это как обычно миллион на живых кейсов на канале Человека рубрика. Сделаем сколько у нас? Сделаем, короче, 35 тысяч рублей на большом шансе. Шанс, причем реально офигенный. Ну у нас прям макс процент, я так понимаю, выше быть не может. Но это апгрейд хорошо. И это, конечно же, продажи. Это, конечно же, ножевые кейсы. Куда же без них? Но ролик называется уже открыл миллион ножевых кейсов. И фарм ножа, и обычных ножевых. Поэтому нужно крутить ножевые кейсы. И, соответственно, название ролика неплохо. Дися, 10... а мало. Я думал, бля, я думал, дороже будет. Так, ну давай не хватает, давай один. В любом случае, сейчас еще один мы сможем открыть. Если сольем, можно зафигачить апгрейдами просто all-in. Неплохо, кстати, Тут керч, который продали, выпал. Ну, типа, all-in, имеется в виду x2 долбануть. Кстати, с керыча можно было сделать x2. На апгрейдах и рискнуть. Ну, типа, потом открыть 5 ножевых. Все-таки, опять же, вы на видосе. Открыл 5 ножевых кейсов. 27 тысяч. Давай-ка мы с тобой рискнем. И попробуем сделать полтинник. Но сливы сейчас были в теории. Так, синие черепа в теории зайти должно. Будем очень сильно это надеяться. 48% шанс. И это... Бля, это слив. Короче, в следующем ролике я хочу открыть вот эти сувенирные кейсы И все-таки попробую еще раз выбить вот эти наклеечки А на этом все, еще раз огромное спасибо админам За предоставленную возможность записать подобный контент. либо но ну, вы меня просили много открыть новые сувенирные кейсы на гагадропе. Мы это сделали с помощью админов. Спасибо огромное, что с человеком работают. А на этом все. Заходи ко мне на стримы, ставь лайк под этот ролик и обнял, поцеловал, попрощался. Давай, пока. Спасибо, что пришел на видос. Надеюсь, тебе зашло. Миллион ножевых кейсов. Рубрика закрыта, по крайней мере, на Гагадропе. Спасибо за просмотр.